Сегодня мы поговорим о Вавилонской башне, почему Бог смешал языки людей и каковы были причины. Будет интересно, поэтому досмотрите это видео до конца. Итак, читаем. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они.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 «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». На первый взгляд может показаться, что то, что сделал Бог с этими людьми, было немного несправедливым. Решили люди, значит, построить себе памятник. Ну, что из этого? Сегодня памятники строят и собакам, и животным, и людям, и кому там еще не строят. А Боге сегодня люди вспоминают только по праздникам, и то, если есть время. Но так говорить немного неправильно, потому что Божье определение для этих людей было вполне оправданным. Давайте теперь рассмотрим некоторые важные моменты в этом тексте. До третьего стиха включительно мы имеем повествование. В этом повествовании мы узнаем о том, что у всех людей на земле был один язык и одно наречие. «Двинувшись с востока, они пришли в землю Сенар. Почему с востока, а не запада? Ответ, я думаю, что очевиден, потому что ковчег Ноя, остановился на Араратских горах. Араратские горы находятся в Армении. Конечно, это не совсем восток, это больше похоже на север, но такое описание географического положения мы встречаем не раз в Писании. Так вот, в этом третьем стихе эти люди решают изготавливать кирпичи вместо камней. Вроде бы ничего греховного, но ничего греховного нет, пока, правда, мы не доходим до 4 стиха. «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес» и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Здесь в нашем синодальном переводе есть некоторые неточности, и давайте прочитаем современные переводы ради сравнения. «Что ж, сделаем себе имя, построив город с башню до самого неба», — говорили они. «Это удержит нас здесь, и не будем мы по всему свету рассеяны». Потом они сказали, «Давайте построим себе город с башню до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле». Потом люди сказали. «Построим себе город и башню высотой до небес, прославимся этим и тогда не рассеемся во всей земле». Потом они сказали, «Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле». Три причины, почему Бог смешал их языки. Первая причина – это гордость. Они хотели прославить себя, хотели сделать себе имя. Кстати, если мы напишем «гордость» в поиске гугла, как вы думаете, что вы увидите? А увидите вы следующее. Флаг радужного навоза. По-другому это не назовешь. Я думаю, что вы все понимаете цензуру на ютубе, поэтому будем прибегать к смекалке. Следующая причина, помимо гордости, они не хотели рассеяться по земле. Во всех современных переводах присутствует вот это отрицание. Не. То есть они не хотели рассеяться по земле. Это прямое нарушение заповеди Божьей. Мы знаем, что Бог сказал в начале, чтобы все наполняли землю. То есть, чтобы земля наполнялась людьми. Здесь же присутствует обратное. Они не хотели рассеяться по земле. И, наконец, этот памятник, следующая причина, является вовсе не памятником, а вполне себе обычным по нашим меркам языческим храмом. Послушайте об этимологии слова «бавилон». Еврейское слово «бавели» и греческо-латинское «бабилон» восходит к «бабили», который, в свою очередь, является переводом шумерского названия «кандигира», что означает «врата Бога». Кроме этого, мы знаем, что Вавилон является местом свалки всех идолов со всего мира. Помните, как Данину прикал Валтасара за то, что он прославлял своих богов, а единого бога не прославил? Я думаю, что все это отражается сегодня и в нашей культуре. Гордость, себелюбие, желание быть богом, контролировать все вокруг. Признаки последнего времени, я думаю, что на налицо. Теперь в контексте нашего отрывка разберем один очень, очень интересный прием, который здесь использует автор. Этот прием называется хиазм. Я не раз ссылался на этот литературный прием, когда мы разбирали книгу «Откровения». И в этом литературном приеме главное, на что ставится акцент, это середина. При этом начало и конец как бы отзеркалены. Итак, на всей земле был один язык и одно наречие. Читаем 9 стих. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. На всей земле был один язык и одно наречие, ибо там смешал Господь язык всей земли. Мы сужаемся. Второй стих. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину, и поселились там. Восьмой стих. И рассеял и Господь оттуда. И поселились там, и рассеял и Господь оттуда, по всей земле. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем, сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. В третьем стихе мы имеем «и сказали друг другу», в седьмом стихе «так, чтобы один не понимал речи другого». Четвертый стих «и сказали они, построим себе». Шестой стих «и сказал Господь». «Построим себе город и башню высотой до небес». Город и башню, которые строили сыны человеческие. И теперь, внимание, самое главное. «И сошел Господь посмотреть». В данном отрывке автор сосредотачивает наше внимание на пятом стихе «И сошел Господь посмотреть». Здесь, кроме хиазма, наблюдается явный параллелизм. В первой части до пятого стиха человек замышляет, а во второй части Бог уже выносит свой приговор. Я думаю, что мы это заметили, когда читали все эти стихи. И в заключение хочу сказать, что этот отрывок должен всех нас взбодрить, потому что здесь показано... Всезнание Бога. Бог наблюдает за этим миром 24 на 7. Бог видит все безумие, что творится вокруг нас. И я думаю, что современный Вавилон ничем не отличается от того Вавилона, которого мы уже с вами знаем. Но главное, слава Богу, потому что Христос спас нас от этой суеты, суеты этого мира и от этого безумия. И иногда думаю, почему именно я? Разве я самый мудрый? Разве я самый лучший? Разве я самый способный? И при этом Бог меня спас. В селе, в котором я живу, приблизительно 4000 человек. Наша община небольшая, она насчитывает до 40 членов. Если мы применим математику и примем во внимание, что только 40 членов посещают Церковь Божию, то таким образом 1% спасенных из 100. И это можно отнести ко многим-многим селам и городам, и даже столицам. Мы избраны, братья и сестры, мы избраны. Это такая честь, это... это Осознание этого должно примагничивать нас к Богу, к Иисусу Христу, все больше и больше, особенно на фоне тех событий, которые разворачиваются в этом мире. И напоследок скажу то, что сказал апостол Иоанн. Храните себя от идолов, любите Иисуса Христа и живите для Него. Аминь.